Всем доброго времени суток. С вами как всегда Мугивара, То есть Илья, добро пожаловать в новое видео по Бравл Старсу. Сегодня я вам покажу, как я прохожу полностью брал паз до 70 уровня. Вот. Кстати, вчера джекпот я словил на 50 кредитов. Yeah. Короче, у нас 61 уровень. Сейчас 60. Да, на 62 идет. Сколько заданий очень много? И вот, смотрите, нам остается всего лишь 9 уровней добить. До 70 что я сейчас и буду делать. Вот. Так что, скоро вернусь. Действительно, ребята, мы почти закончили. А, просидя на полтора часа, чтобы задания все эти выполнить. Это, конечно, было муторно. Вот. 22 из 24 фрага я сделал в задании поэтому надо сейчас добить и мы получим 70 уровень откроем кучу наград а также еще один сюрприз вот что-то вот как-то знаете ну что-то не знаю просмотров что-то мало лайков комментариев что-то мало что-то не комментирует что-то ребятки с моего канала это актива не, не проявляет что-то мне не нравится это жалко конечно ну ладно я думаю, я думаю, сейчас я наберу э, свою форму, буду делать каждый день видео. А, на что я, ш... ой, точнее, Эдгар рассчитывал, когда шел на меня в притек. Самое главное, мне сделать 2 кило. Один кил есть. Один кил есть. Что делает Эдгар, непонятно. И 2 кило есть. Все, в принципе, у нас, конечно, мы выиграем, но еще не факт. Мы э, должны всего лишь сделать вокал. Сделали, и остальное уже надо просто проиграть. Немножечко выиграть эту игру. Возможно, проиграть вообще без разницы. Сегодня мы еще плюсом ко всему получим новый бравлер. Нового бравлера, да. Это, это будет Виллоу. Я забыл, что у меня он не открыт. И сегодня я его наконец-то открою. Прикиньте, насколько я... Играю. Хорошо. Отлично. Мы убираем Эдгра. Очень много киллов сделаем на этой катке. Я просто в шоке. Такие карты здесь попадались в этой горячей зоне. Здесь то и дело, то вблизи, то вдалеке. Именно ты респаунишься с противником, что делает вообще невозможное выполнение. Тем более квеста на Мистер П, который вблизи вообще ничего сделать не может. Этот правлер просто ну, самый худший. Даже на чике можно быстрее сделать. Это все задания. Я просто, не знаю, негодую на то, что мне выпало на него. Мы проиграли, но ничего страшного. Мне, в принципе, это никак не влияет. не снимают. И залетают последние наши старпоинты до 70 уровня. Две недели буквально остаются до конца. Давайте откроем набор значков. Вот. Которые у нас есть тут. на 70 уровне. И потом открывать бельмаграды Джеки, Бас и Эш. О, неплохо. Так, ну давайте я по мы вот здесь все подкрою, вот чтобы не затягивать. Итак, мы получаем виллу Прекрасный боец. Я еще пока на нем не играл, но смотрел видеоролики, как он там показывает себя. Или это она? А, в общем, 10-й мифический бравлер у меня на аккаунте У меня буквально один остается, только хроматический. В общем, давайте прокачаем до 11-й силы нашего нового бравлера И потом пойдем немножечко покатаем на нем, если получится Опа! Сразу 11-я сила, все очки силы просто улетели в него нее, не точнее И купим гаджет ей, какое-то заклинание И плюс пассивочку Не буду герсы покупать, я не, я не богат Что, погнали Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.